Всем добрый день, сегодня очень коротенько хотел записать видео и обратить ваше внимание, что вышли уже было два а, таких подробных вебинара по роботу календарные спреды и вот на последнем вебинаре я озвучил а, новые а, дополнения, новые алгоритмы, которые в данный робот вошли и на текущий момент уже данный робот включает а, 4 торговых алгоритмы различных, фактически 4 робота уже объединены в одном. И в данной последней версии робот календарный спреды работает уже не только на а, именно календарных спредах, а он также и может работать непосредственно с обычными фьючерсами класса э, SPBFood. Поэтому кто данный вебинар не смотрел, я рекомендую а посмотреть их, потому что сегодня выходит видео и сегодня последний день скидки, который идет на лицензии на календарные спреды. Завтрашнего дня цена будет уже другой она изменится значит для любой версии терминал Quick этот робот подойдет любой брокер то здесь в этом случае проблем никаких нет Четыре типа стратегии в нем входят. вот справа видите конфигуратор контроль рисков авто сокращение позиций есть ограничение лимиток в секунду у кого брокер штрафует за много большие большое количество выставления лимиток ограничение периодов по торговле то есть, вот появились четыре в данном случае режима, который комбинируя, который можно получать отличные результаты. И я сейчас уже, вот именно в этом режиме всегда стартую именно с четвертого нелинейного режима, а потом уже часто перехожу либо на вторую, либо на первую базовую стратегию. То есть я пока комбинирую. Я сейчас открою вот удаленный сервер. Не знаю, насколько будет хорошо видно. Обычно сервер очень плохо, плохое качество записи. И вот сейчас, сегодня уже, да, вчера соответственно экспирировался а сегодня последний день это контракт а нефть натуральный газ торгуется один из самых лучших инструментов в текущий момент и вот на нем уже соответственно я запустил четвертый режим, сейчас у меня уже первые сделки сегодня пошли по этому контракту ну пока он еще сейчас старый контракт сегодня закончится а новый контракт э, расторгуется будет здесь побольше ликвидности, будет поинтереснее пока еще такие он э, очень редкие сделки, не на каждой минутке даже вот, э, на S&P 500 у меня здесь стоит на нефть соответственно стоит ну, ну в общем вот самые такие сейчас тупые инструменты это S&P 500, нефть э, натуральный газ как комбинируют стратегии, я думаю, что для тех, кто роботом пользуется, мы для них отдельный вебинар в декабре проведем, посмотрим. Сейчас я набираюсь статистики, что получается, если эти режимы комбинируете, можно ли их вообще в автоматическом режиме сделать, чтобы робот сам их менял между собой. Я также жду обратной связи от тех, кто уже использует данного робота. А что, может быть, от вас будут какие-то идеи, как лучше сделать стратегии, как скомбинировать эти режимы, чтобы, соответственно, добиться основной цели, еще максимально увеличить доходность. В этом месяце и нефть, и натуральный газ прекрасно отработали, хорошо походили. Ну, также в лидерах S&P 500 еще. Тоже там все было классно в этом месяце. То есть, вот это, наверное, тройка сейчас лидеров инструментов, по сути, с которой там 90% сделок у меня проходит. Поэтому сегодня последний день скидок на данный робот. И в декабре у нас планируется, будет еще такая массовая скидка на многих роботов. Совместно с компанией Сервис service Group проводится. Цены будут единые. Будет очень хороший дисконт на роботов-помощников, на алгоритмы торговые. Но на календарный спред скидки в декабре уже не будет. Вот эта скидка сегодня последний день действует. Кто сегодня успеет, тот молодец. Спасибо всем за внимание. Еще интересное видео будет по криптовалюте в субботу. Планируется, я уже его записал, выйдет. А для подписчиков телеграм-канала это видео вы, наверное, увидите раньше. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на YouTube. Если у вас какие-то есть идеи пожелания, что вам интересно услышать, пишите на почту, с удовольствием приму к сведению и сделаю какие-то видеоролики по вашим интересам. Все, всем счастливо, спасибо, удачного трейдинга.